Приходит дед к врачу и говорит, доктор, бабка помирает, глаза закрыты, лежит, что мне делать? Доктор, а вы ее жахните, дед, да нам с бабкой по 80 лет, старый я коммунист, на моих руках Ленин умирала, а вы такое говорите, жахнуть, жахнуть. Доктор, ну я же лучше знаю, попробуйте. Приходит дед домой, выпил. Сто грамм, взял горсть таблеток, съел, все это запил, пошел к бабке, сделал свое дело. На следующее утро дед просыпается, смотрит, бабка причесочку сделала, накрасилась, песни поет. Дед думает, е моё ведь я Ленина мог спасти!» Thank <laughs> you.